большинство верующих утверждают что они уже нашли Иисуса Христа и они больше не нуждаются в том чтобы искать Его они больше не нуждаются в Иисусе они видят Его во всем во всем что они видят они видят Иисуса. они видят Иисуса в мирских фильмах, которые они смотрят. Они видят Иисуса в мирских песнях, которые они слушают. Они видят Иисуса в ночных клубах, куда они ходят на дискотеки. Абсолютно во всем, во всех грехах, которые они делают, они видят Иисуса. Вы спросите, откуда я это знаю? Когда-то я был один, одним из них. Когда-то я тоже был среди этих людей. И я точно знаю, что таких людей большинство. Я тоже считал, что те песни, которые я слушаю мирские, там очень много поется об Иисусе. И эти фильмы, которые я смотрел, мирские, там очень много об Иисусе. И в ночные клубы, куда э, меня посылал пастор, чтобы я там благовествовал в кавычках. Там тоже были верующие люди. И они подбегали ко мне, и они говорили ⁇ слава Богу, что Господь пришел сюда в ночное клуб ⁇ Что эти верующие делали там в ночных клубах? Они там видели Иисуса в ночном клубе. На самом деле они не видели там Иисуса ни в фильмах мирских, ни в музыке, ни в ночных клубах, на дискотеках. Нет Иисуса Христа, они видят там замаскированный ад, и не боли. Если такие люди не покаются и не найдут реального и живого Иисуса Христа, они погибнут во всем этом ужасе, в котором они находятся. Я был среди этих людей. Я знаю, что таких верующих большинство. Бог чудом вырвал меня из этого ада. И я бы хотел, чтобы каждый из вас был вырван из этого ада замаскированного и нашел реального Иисуса Христа. Потому что все это... Причем вы, как и говорите, что вы видите там Иисуса, все это ведет вас в погибе. Но только живой Иисус, который живет в святости, только живой Иисус может по-настоящему вас спасти. Да благословит вас Господь наш Иисус.